про физику элементарных частиц. На этой фотографии изображен большой адронный календар. Его построили таким огромным, чтобы изучать мельчайшие частицы, которые, собственно, и называются элементарными. Давайте разберемся, что, собственно, называется элементарными частицами. В процессе изучения человеком всего окружающего мира, человечество достаточно быстро пришло к выводу, что мир делится на мельчайшие частицы. Вначале думали, что это молекулы. Потом поняли, что молекулы все-таки делятся на атомы. Причем атомы, собственно, слово атом означает не Но потом поняли, что атом тоже делится на положительно заряженное ядро и отрицательно заряженные электроны, которые вокруг этого ядра. Но потом поняли, что ядро тоже делится на так называемые нуклоны, протоны и нейтроны. И потом поняли, что и протоны и нейтроны тоже делятся на мельчайшие частицы, которые, собственно, называются элементарными или фундаментальными. Про них я сегодня и буду рассказывать. Элементарные частицы у нас делятся на две большие группы. Первая группа — это частицы, которые составляют вещество, а вторая группа — это частицы, которые переносят взаимодействие между частицами, которые составляют вещество. Частицы, которые составляют вещество, делятся на кварки и лептоны. Вот я тут наговорила много умных слов, и сейчас буду по порядку рассказывать, что значит «каждая». Сначала расскажу про кварки. Вообще физики — это веселый народ, и физики, которые изучали кварки в XX веке — это так очень веселый народ, потому что иначе как объяснить то, как придумывали они названия для свойств кварков. А было это примерно так, что возвращались советы два физика и зашли в кафе «Баскин-Робинс», и там была реклама «31 аромат мороженого». И они такие смотрят и думают, «Хм, как бы назвать свойства кварков, которые мы изучали на прошлой неделе? А давай называем ароматами. У мороженого есть ароматы, ну и у кварков скорбут. Так вот, у кварков есть шесть сортов, так называемых ароматов. И названия у них тоже весьма специфические, я сейчас про них расскажу. Первое поколение кварков, да, кварки делятся на три поколения. Каждое последующее поколение, тяжелее предыдущего по массе. В первом поколении достаточно прозаичный верхний и нижний кварк. Второе поколение составляет уже существенно более романтичный, странный и очаровательный кварк. А в третьем поколении уже вообще своеобразная парочка, а именно красивый и истинный кварк. Также у кварков есть свойство, называемое цветом. Но это не цвет в привычном понимании нашего слова. Это просто свойство, которое назвали цветом. Примерно так же, как вот этот свойство назвали ароматом, вы сами понимаете, что к настоящему аромату это не имеет никакого отношения. Так вот, кварки у нас могут быть трех цветов. Красный, зеленый и синий. А собираясь собираясь группы по несколько кварков, кварки могут образовывать так называемые адроны. А адроны — это уже вполне знакомые нам частицы вроде протонов, нейтронов. Но также там существует много существенно менее знакомых нам частиц вроде мизонов и так далее. Но протоны и нейтроны тоже состоят из трех кварков. Которые, кстати, за счет того, что сочетаются три основных цвета Цвет протона или нейтрона, у нас получается белых. Ну, вот такие вот интересные у нас кварки. Перейдем к следующему типу частиц, которые составляют вещество, а именно лептоны. Лептоны, ну, видимо, физики, которые изучали лептоны, были менее веселыми людьми Поэтому у них нет таких веселых названий, но тем не менее Они также делятся на три поколения и первое поколение составляет электрон с электроном нейтрина. Ну, электрон всем знакомым. Из электронов состоит электронные оболочки атомов, из которых впоследствии состоят молекулы и все, все, что мы можем вот потрогать, видеть, чувствовать и так далее. Второе поколение составляет мион с мионным нейтрино. Мион уже существенно реже встречается в повседневной жизни. Чаще всего он встречается в так называемых вторичных космических лучах. Это лучи, которые образуются после столкновения лучей, которые летят из космоса, с верхними слоями атмосферы, с атомами верхних слоев атмосферы. Третье поколение лептонов составляют Тау-лептон и Тау-нейтрино. Они еще тяжелее, чем предыдущие два лептона вместе взятых, и поэтому Тау-лептон обладает такой интересной особенностью, что он может распадаться на адроны, то есть он может распадаться на э, частицы, состоящие из кварков. Но это не значит при этом, что он сам состоит из кварков. Вот такая вот интересная штука. Эм, отдельного внимание достойно нейтрина. Нейтрина вообще называют частицы призраком. Почему так? Долгое время вообще было неизвестно, есть ли у нейтрина масса. Потому что очень сложно его изучать. Почему так? Нейтрины практически не взаимодействуют с веществом, с другими частицами. То есть вокруг может твориться все, что угодно, нейтрины будут абсолютно дифферентны. Единственная возможность взаимодействовать нейтрины с чем-нибудь, это столкнуться непосредственно с ядром а атома, попасть непосредственно в нуклон, а в нуклон попасть непосредственно в кварк. И вот только тогда нейтрины взаимодействуют, и то не факт. Вот такая вот очень свободная частица. Вначале я упомянула про переносчиков взаимодействия, что же это такое за зверек, которые взаимодействие переносят. Когда две частицы участвуют в взаимодействии, они как бы обмениваются этим переносчиком взаимодействия, который также еще называется калибровочным базоном. Переносчик взаимодействия, в общем-то, такая же частица, как и все остальные, но ну, тоже обладает какими-то свойствами и так далее. И так же, как и все остальные частицы, и вообще как любые тела, не может двигаться быстрее скорости света. Поэтому у нас ни одно взаимодействие не может передаваться быстрее, чем скорость света. Посмотрим подробнее каждый тип взаимодействия. Для начала я расскажу, что типов взаимодействия всего 4. Это гравитационное, слабые, электромагнитные и сильные. Так вот они называются. Начнем с гравитационного, наиболее слабого типа взаимодействия. Гравитационное взаимодействие. Частица переносчиком гравитационного взаимодействия является гравитон. Гипотетическая частица, а участвуют в гравитационном взаимодействии, или, иначе говоря, гравитации, ну, более знакомое слово, любые частицы, вообще любые тела, обладающие массой. Я уже сказала, что она наиболее слабая, но вы скажете, как же так? Вот мы чувствуем гравитацию гораздо лучше, чем все остальные типы взаимодействия. Это связано с тем, что в гравитации участвуют тела очень больших масс, например, массы э, планет, массы звезд, массы галактик, э, Поэтому оно ощущается настолько сильно. А на самом деле на масштабах элементарных частиц оно очень слабое и им часто пренебрегают. Гравитон является гипотетической частицей, потому что до сих пор он не открыт напрямую, но при этом никаких экспериментальных данных, отрицающих его существование, пока тоже нет. Так что я думаю, что скоро его тоже откроют. Следующий тип взаимодействия — это слабые взаимодействия. Оно сильнее гравитационного, несмотря на свое название, но тем не менее ощутимо слабее электромагнитного и сильного. Интересная особенность слабого взаимодействия то, что базон-переносчик, W или Z-бозон частица-переносчик, может иметь массу или заряд. Таким образом, две частицы, участвующие в слабом взаимодействии, могут как бы обмениваться массой или зарядом и таким образом превращаться друг в друга. За счет слабого взаимодействия происходят такие процессы, за счет которых у нас происходят ядерные реакции в ядрах звезд. То есть за счет слабого взаимодействия у нас, по сути, светит наше Солнце, светит все другие звезды, дают нам так необходимое тепло и свет. В слабом взаимодействии участвуют вообще все фундаментальные частицы, которые составляют вещество. То есть любая частица может участвовать в нем, но его особенность в том, что... Оно проявляется на маленьких расстояниях, и вероятность того, что две частицы вступят в слабое взаимодействие, тоже невысока. Следующий тип взаимодействия — электромагнитное. Электро в электромагнитном взаимодействии участвуют все частицы, обладающие электрическим зарядом. И обмениваются они переносчиком под названием фотон. Ну, все наверняка помнят фразу, что свет, свет — это поток фотонов. Так вот, любая электромагнитная волна — это поток фотонов. Таким образом, частицы, обладающие электрическим зарядом, обмениваются электромагнитными волнами. Таким образом, как бы чувствуют друг друга. Ну, как проявляется электромагнитное взаимодействие? Что у нас эм, два заряда с одинаковым знаком отталкиваются, а два заряда с противоположным знаком, соответственно, притягиваются. Следующий тип взаимодействия – сильное. Именно за счет сильного взаимодействия у нас эм, держатся вместе кварки, которые составляют нуклон, то есть составляющие части атомного ядра. И, собственно, само атомное ядро тоже держится цельным за счет сильного взаимодействия. Видите, как он важно. В сильном взаимодействии, соответственно, участвуют только кварки, а базонным переносчиком является частица со странным названием глюон. Ну, в общем-то, я рассказала все, что было в этой схеме изначально, однако я вот тут вначале упомянула про большой адронный коллайдер, надо сказать, что он был построен, по сути, для поиска одной единственной частицы. На схеме она находится примерно здесь. Ну, что это за частицы? Естественно, это бозон Хиггса. И хотелось бы про него рассказать поподробнее. Бозон Хиггса — это частица, которая дает другим частицам массу. Она звучит довольно странно, но сейчас я попробую пояснить на простом примере, таком более жизненном. Представим, что все наши частицы это такие пенопластовые шарики, но ну, у меня они нарисованы разноцветными, чтобы было веселее. Если мы их положим на стол и подуем, они очень легко разлетятся, как будто они вообще не имеют массы. Но тем не менее, если мы на стол нальем воду и попробуем, точно так же подуть на наши частицы, то они уже так просто не разлетятся. Ну, разлетятся на некоторое расстояние, но не на большое, существенно меньше. Собственно, вот эта вот вода — это так называемое поле Хиггса. То есть поле Хиггса дает частицам вот эту вот массу, дает частицам возможность не, не подвергаться так легко воздействию извне. А частицы, которые не имеют массы, например, фотон и там, гравитон, они как бы летают над этой водой и абсолютно неиндифферентны. А что же, собственно, называется бозоном Хиггса? Представим себе на этой воде некоторую волну. Так вот, эта волна и будет базоном Хиггса. Бозон Хиггса возникает при столкновении каких-нибудь достаточно высокоэнергичных частиц. Например, на Большом адронном коллайдере его получали путем столкновения двух протонов с большими энергиями, большими скоростями. Собственно, для чего его построили таким огромным. Ну вообще надо сказать, что на большом адронном коллайдере только занимаются тем, что что-нибудь с чем-нибудь сталкивают, смотрят, что получилось. А при столкновении частиц происходит куча различных процессов. То есть там рождаются новые частицы, опять сталкиваются, опять шинец рождается, что-нибудь исчезает, выделяется энергия. Ну, собственно, этим и занимаются, с течением этих процессов занимаются на большом адронном коллайдере. Что можно сказать в итоге? Ну, во-первых, я бы тут вам все показывала, разноцветные шарики, но это не значит, что наш мир состоит из разноцветных шариков. То есть элементарные частицы – это существенно более абстрактное понятие, в котором аналогии из реального мира сложно найти и считается невозможным. А второе, что я хотела бы сказать, это то, что вообще все, что я рассказывала, это успешно подтверждающиеся эксперименты модель, но это не значит, что она является абсолютно точным описанием нашего с вами мира, как, в общем-то, и все остальные законы физические и физические модели. Это всего лишь модели, которые успешно подтверждаются экспериментами, вот, но там, в некоторых случаях они требуют каких-то допущений или каких-то дополнений. Так, например, всем известные законы движения Ньютона или Галилея выполняются с высочайшей точностью, но только на скоростях ниже скорости света. Но это не значит же, что Ньютон и Галилей были неправы. Это значит, что вот к закону нужно такую пометочку, что выполняется только на скоростях ниже скорости света. Также и с современной физикой. То есть, если что-то не подтверждается экспериментами, значит эта модель требует такой пометочки, либо а, требует каких-то изменений или дополнений. А, ну, в общем-то, все, что я хотел вам сказать. Спасибо большое за внимание. В чем дело, я много слушал про все эти вещи с маленькими-маленькими частицами. А, а на самом деле же получается, что большая часть этого всего теории. Да? Ну, это модель, которая успешно подтверждается экспериментами. А говорят, там какие-то неувязки вот не существуют? Да, действительно существуют неувязки, которые там физики, теоретики где-то успешно разрешают, где-то пытаются пока успешно разрешить. Вот так, например, однажды в, в изначальной версии стандартной модели у нейтрины не было массы. Вот, но потом появились экспериментальные неувязки с этим. Вот, нейтрино добавили массу, добавили там новые члены выравнения, и <сёк> все сошлось. А что по поводу темной материи? из чего она состоит? А, пока не особо известно, из чего она состоит. Сейчас собственно, на этом большом адронном коллайдере готовится новый эксперимент SHIP, в котором будут искать частицы претендента на темную материю. Вот. Но вообще это можно развить в отдельную лекцию, и сейчас явно не уложимся в эти 15 минут.